А вот здесь мы уже видим бурную деятельность. Вполне синовую этих мусорщиков. Смотрите, посмотрите, посмотрите как, как и, какие ромашки красивые. И тут на фоне этих ромашек такой бедуа. Цемент какой-то, видите, цемент. Лужа гигантская. все так прямого-то, как Квадроциклу не под силу. Я не верю, что здесь не ездили мусоровозы. Кроме того, все время зимой, ровно с этой точки, я снимал, как тут валялись какие-то бетонные боки И стоял кран и грузовик. И кран грузил на грузовик эти бетонные блоки. Да, очень тут интересно летом дайте что ли попробуем тут пробраться где-нибудь? Посмотрим получше. Что тут творится? Я тут планирую торчать еще несколько часов под яд. Большинство мусоровозов как-то все-таки обходится Рогашинским полигоном или платит. платят У -у -у. вот тут граждане мои если честно свою роль она сыграли и местные жители или не очень местные но те кто сюда проезжает но мне почему то не ну как могут быть какие то совсем небольшие контейнеры старые из них можно вот такую кучу мусора вывалить но что-то мне не кажется, что это из контейнеров. Вообще непонятно, кто этот бидван тут устроил. Это уже абсолютно свежий мусор. Даже еще почти не запылившийся. Все тут укатано под ноль. Сзади мне все где-то. Квадрокоптер летает, все будет гудит, гудит. Эть. Да, свалка тут хреновенькая, я вам скажу. Тут явно кем-то продолжается активный процесс замусоривания. граждане вот какие-то кстати бетонные блоки валяются вот подобные бетонные блоки а вот как вот этот вот и погружали при мне зимой интересно что тут за сырочек такой Очень тут интересно. Очень. Увижу ли я что-нибудь интересного в дальнейшем. Своечка стороны какой-то. Вниз не его тут затопливать должно. Нелогично. Это все говорит о том, что тут просто массово разваливался мусор. Причем еще в этом году. Или самое крайнее в прошлом. Итак, чисто символично присыпался. О, дорожка как далеко идет. Матери Божья. И ведь как ты слов... эти мусоровозы, когда они вот по этой плите проезжали. Это становится интересно. Опять какой-то бетон мы видим. Поваленный какой-то столб. Частича поваленный. Может он тут освещал полигон в еще советские годы. Понятные строительные смесь. Цементы бетонообразные. Ну и куда же нас? Дальше дорожка поведет. что она нас огорчит тупиком? О, Хо-хо! Опять строительный мусор, опять тут строительная мафия проработала. И мы видим уже, судя по состоянию дороги, что, скорее всего, это уже совсем в этом году было. Вне всяких сомнений. Это место вот выглядит как будто тут еще одну кучу навали скоро, готовят как будто. Подготавливают. Тут как будто бы что-то было и убрали. Ничего не понятно. Хотя что-то мне подсказывает, что я сейчас выйду как раз на, то, на ту высоту, до которой не дошел в первом материале. То есть мы как раз обошли весь полигон всеми его кусками. Вот тоже не, недавно, это годика-два назад был максимум застает. Да? так и есть вот я вот оттуда вот оттуда как раз я и начал свой первый репортаж и так полигон я обошел вот в тех краях он идеально год два назад что-то и было сейчас это место оставили в покое а вот здесь здесь третья мафия только начинает разворачиваться и я попробую все не выследить. Попробую. До новых съемок.